считается, ну блин, прям какой-то этот, ну да, ну конечно в стилистике такой гусарская, кавказских народностей, ну вот такое воинствующее, военизированное, ну очень симпатичная белая красота. Это была подборка необыкновенных платьев, там может еще будет дальше. Вот, Рета Тумберг, революционерка, по сути, возврат к нормальному состоянию не будет, ведь нормальная считалась система, подарившая нам не только климатический кризис, но и колониализм, империализм, подавление геноцид народов. Мы не можем доверять этим элитам, нет смысла встречаться с Сунаком, или с Сунаком, не знаю, ну но это новый этот премьер британский. Индус. Нам необходимо уничтожение всей капиталистической системы. О, видите, красная угроза внутри. Европа, даже, понимаете, вот так вот было там какое-то экологическое зеленое, а теперь все уже, блин, все доходит, понимаете? Ну да. вот климатический вот. этот кризис не из-за того, что он стал ну там природа типа такая это сама стала, потому видите, что... вот этот рупор, который запустили в виде этой Греты Тунберга, да, вот видите, как уже начинает говорить, все оздоравливаются те, которые хотят жить и мы не против вот видите, обесточивание с что произошло, обесточили видите, как тут это самое глубоко тут, блин, означает радостные идут, а потом понурые руки опустили, буквы Е вот так вот. Да. Микробы медленно ползали по телу левши, с трудом волоча за собой подковы. И какой интересный взгляд, да? Это была подборка про высоких людей. Я удивился, неужели эти самолеты, ну, судя по всему, пилот идет в кабину, неужели они такие маленькие? Ну, он же не два метра этот мужчина. Вот, все, видите, пытаются все вот так вот упаковать, уменьшить этот мир, обязательно под этих карликов всевозможные, да, почему там этих распечатали всевозможных китаяйцев, да, вот, ну, потому что вот такие вот глисты, да, от горшка mm -hmm. два вершка. Дебильную рекламу делают не дебилы, ее делают для клиентов. А то, ой, какое оно, для дебилов что ли? Нет, это так заказали, с такой целью. для дебиливания. Вы что ж думаете, просто так? Нет, просто так даже куры не несутся, понимаете. Сначала их петух топчет. Просто так эти самые, даже кошки не, не плодятся. Вот они там наоборот очень мозговые штурмы проводят. Какую шкафу. Кончелыжнейшую сделать для чтобы это одебилить наоборот народу. Эффективно, чтобы да, обязательно чтоб было, натянуть да. на шишечку. Так что там думают огонь еще как. Вот. Понимаете, это ж не просто так сталинский ампир, да, потолки 4,5 метра было. Потому что люди были о, гиганты мысли. Тела, Фу, почему эти хрущебы и прочее все это дело? Почему? А потому что человек, чтобы не взлетал, чтобы не парил чтобы не было как этом самом, да, в этом фильме, вот, а я типа посплю, а ты давай мне тут рассказывай про большой театр, корабли, баржи, корабли, да, вот большой понимаете, театр. духом надо парить высоко, а не приземленно быть, не пользовать, а все давят, давят, давят, чтоб маленькое такое вас убьют вас удавят, блядь. Холод, Будущее холод. будет ху ху ху хуиное, Обязательно во всех этих самых Да вспомните вы советское время, советскую фантастику Почему я все время это упоминаю Стругацких, Кира Булачева Да потому что это восторг Потому что это вот перспектива вот. Почему эти самые да? Вот Не показывают это Все запрещают Все обязательно загнобить Чтобы вы вот сжимали, сжимали, сжибали Чтобы вы боялись мечтать о чем-то а вы напротив, скиньте все это дело, этих паразитов со своего тела. Новый план на жизнь. Показать, что у дронов паре диких племен и стать их богом. Вот, Что-то такое, кажется, подобное. Над всеми делает, да? Mm -hmm. вот. А, ну да, сейчас к, этому, к этой теме. да. Вот мы с полгода назад или год назад сказали это самое, говорили, ну что, блин, забыли про эту Нинвию, про этот древний шумер mm -hmm. и все такое прочее. Блин, достучались на свою голову, Сейчас включили эти самые искусственный интеллект нас услышал, откопали новые и начали эти самые вот плиты. эти вот, ну да плиты мы же уже показывали, начали вот эти блохерши, эти все эти дела, как за сенсациями, за новинками вспомнили, что было такое якобы государство Шу, Напоминаю нет. вам еще было это самое, висячие сады Семирамиды были, которые входили в всем света. чудес света. Почему вы про это забыли, блин? Ёлы-палы, давайте-ка сейчас вот через пару дней это обязательно, блин, от... Или по чудесам света пройдутся по да, всем. Да, обязательно это все будет. Почему? А потому что вы не генерите ничего нового. Вы только, блин, прослушиваете, да, или через энергоинформационное пространство, благодаря тому, что я вот так вот как хуякну вас, блин, вас там как ёбнет, и вы, блядь, ёб твою мать, надо вспомнить про древний шумер, блядь. Вот такие вот пироги. Вот, поэтому уж извиняйте, да, но крыл и буду крыть, да, вот, пока не достучимся. Украине не достанется ни цента в случае победы республиканцев на выборах в Конгрессе. Это же, это что? Раз... Раскидывают вот так вот американский народ. Сначала мы поможем всем, блин, всем загнобленным ребелам там этим самым, а потом обратно. Нет, надо вспомнить про свою страну, про свои границы. Что же мы сделаем Америку великой? Какой там был лозунг у Байдена? Хрен его знает какой. Ну, наверное, обратный. Сейчас он опять, видите, сейв Америка, спасем Америку опять. Или сохраним, да, на жестком диске Как в игрухе вот. И вот это вот туда-сюда, сюда-туда, блин Вот, <клес> да, опять же, маятник Чтобы раскачать обязательно, да Потому что это не получилось Надо этот самый, да, что а это? Опять же, деньги, вот Ну, то, что они понимают, да И внимание самое главное А что она будет, это, Конгресс Вуменша делать? Если народонаселение Соединенных Государств Америки Ну, просто не будет голосовать да просто надо будет закрыть. И республиканцы, и демократы. Все. Просто, как это самое, да, в советское время было, типа в ту войну, да. Райком закрыт, все ушли на фронт. Все. Конгресс закрыт, потому что нахер никому не нужен, блин. Вот выйдите на вот это вот понимание. Да не нужен вам не... Как он там, блин, это... Рада, дупа, жопа, блин. Верховные советы, конгрессы... Ну, вся эта погань вам просто не нужна. Ну, просто не нужна. Есть у всех, блин, эти самые смартфоны. Все, можно электронное правительство, и даже электронное правительство не нужно, просто проводить голосование, как мы говорим, народное вече. Все, больше ничего не нужно. И искусственный интеллект все это делает. И сидит несколько десятков всего-то навсего этих системных админов, которые управляют вот этими всеми огромным количеством этих компьютеров, суперкомпьютеров, а, собраны в глобальную пере... сеть. Они перехватят управление эти админы и будут свою пользу да? жрать тревогу. Когда вы поймете это, вот тогда и будет счастье. Это ж в синих рамочках, это значит система распознает человека, лиц, причем даже он сидит кто-то сзади, с затылком, там рисует нагнувшись, но все равно распознает его как, ну, как какую-то единицу. Понимает, что это, так сказать, человек. Вот надел свитер с даже сильно размытым э, изображением. принтом, изображением да, какого-то, ну там люди идут или что-то это самое, ну в общем совершенно глупый какой-то это самое, какие-то машины или какие-то проходя проходят люди и все и камера это считает э, окружающей средой, вот я помню какие-то фильмы, ну это естественно об, обсмеять это было, в каком-то сериале э, чтобы скрыться от камер разрисовывал человек лицо какими-то квадратами, ну это такая глупость делать, рассмеять это Засмешить, вот А на самом деле это работает. Вот, система не понимает, что Видите, это не вот живая это... не живой человек с лицом, не гуманоид, с руками, с головой. Что это это как картинка какая-то. Просто среда окружающая. Вот это вот распиаренный этот искусственный интеллект. Он как был недоколыханный, он такой и есть. И хрен с ним. Этот искусственный интеллект нужен только для подсчета. Сколько конкретно в граммах вам нужно каких питательных смесей Плюшек. а не следить вот. за, блин, человеками да, и не устраивать какие-то войны, заварушки, еще какую-то хренотень. просто четко подсчитывать сколько каких футболок кроссовок, штанов трусов, яблок блин, автомобилей смартфонов, каждой живой душе сколько нужно, для чего, чтобы он нормально э, жил в этом мире все, больше он ни на что не нужен и не способен вот такой вот, видите, разводняк. И никогда он не поработит человечество. Познавание лиц. И, если вы сами себя не заведете, не загоните в эти дурацкие рамки. Это еще один... Ну, опять, Это, это вот. ну не только в, в Союзе, в, в, этом самом, в Штатах тоже вот эту херню занимаюсь. занимается. Это же опять же к вопросу о единой этой самой стране, на самом ну, деле. Везде единая страна, единый этот проект. Вы что думаете, этот самый проект? Этот шумер... Только в русскоязычной среде запустили? Да ну, нет, это, это везде у вот всех этих самых. Вот. И эти лыжи тоже, так сказать, женские органы, будь в лапте, да, вот это все это дело везде, попил бабла. Вот, видите, не только в Жмеринках где-то там правители крыльями, крылатыми. Это тут, вот тут у это... нас сияющим нежным, видите, вот есть такие Малчи вот эти кормят. самые, да. Вот, видите, как вокруг него собирается какое количество, тут вроде бы еще этот ну, самый. Ну, прям обсели его, сидят, едят. Видите? Вот, видите, у нас есть тоже уровня этого, как он там, Будды, уровня Будды, видите, как, вот, как его воспринимают живность. Вот они, видите, вот так вот. Так что есть нормально, надо только видеть, да, открывать глаза и видеть, кто на самом деле на что способен. Оказывается, материца полезна для здоровья. Поднимает настроение и придает вашим словам вес. Таковы результаты научного исследования, опубликованного в журнале Lingua? Ну вот так вот. Ругательная лексика была подвергнута всестороннему анализу, а связанные с ее применением эффекты проверены на практике. Ну то есть, так сказать, не ни единые ники смотровые рассказывают о том, что материца это как минимум неплохо. Вот. Тоже понимаете, опять же, что это тут э, сказано не в качестве ругательства, а грязной какой-то брани, которую вы исторгаете, как помойка. Нужно понимать, что нужно все вещи называть своими именами. Если э, персонаж, с которым вы общаетесь, это конченая тварь, нужно э, конкретно так и сказать. А не говорить, что вот ты понимаешь, вот, трали -вали". Вы в какой-то степени свинья. Ну да, вот вот вот, понимаете, вот это, вот, это жопой крутить, это не нужно делать. Не нужно, потому что эта тварь э, поймет, что вы ее боитесь там еще каким-то образом. Пытаетесь и, не обидеть. Да, и э, вам или в морду даст, или по крайней мере негативно на вас повоздействует, да, вот этой своей э, низковибрационной сущностью, да, вот, и, э, ну, вы получите по заслугам. А, это тварь нет. Потому что не по правде будете взаимодействовать. Если человек вызывает уважение, надо обязательно об этом говорить. Если, вот мы упоминаем определенных известных персонажей, чьими работами, трудами мы восхищаемся или просто использовали. Мы стараемся от случая к случаю упоминать очень продвинутые таких вот этих самых, да, ну, великих людей действительно, да, прошлого, так сказать, далекого или не очень далекого прошлого стараемся, потому что надо дать определенное уважение, ну, то есть стараться по правде. Идеально это не, по, не получается, потому что, ну, Невозможно это в один образ все это дело запихнуть. Когда мы будем общаться энергоинформационно без всяких ограничений, тогда совсем на другое будет. Да, но это обязательно. Видите, она по правде. Если э, вы чувствуете недовольство, значит это недовольство нужно обязательно выразить. Только не куда-то вот э, непонятно куда, да, просто плеваться. А целенаправленно указать те темы, те направления тех персонажей, которые вызывают вот это недовольство. В суть надо процесса видеть, в корень зла. Суровый Суворов, поскольку времени немного, я вкратце матом объясню. О, о, вот это правильно, потому что это конкретно, потому что это дает возможность образов. Дай лапу, товарищ, мне, вот эти забученные котей. <смех> блин, ну это неописуемо, а. неописуемо, елы-палы. Как он смотрит, ну что ты от меня хочешь еще, ну на тебе третий, ладно, как смотрит. <смех> это ж надо, а. неописуемо просто. Купите пластилин, на уроки кидается пластилина на следующий день, <смех> ну купили ж, блин. <смех> ну пятерки зато ставят. А Видите? для чего Я вообще вот эта училка? Ну, судя по почерку, это училка, не учитель. Вот, Зачем она вообще в этом классе присутствует? Вот, Может, надо все-таки помогать детишкам самосовершенствоваться? Может, да? они они, просто... может она в него, а он в нее может перекидывались после Блин. Инженеры почтового отделения смотрят беспроводное телеграфное оборудование Гуль... Гульельмо Макрони. Что-то я не помню, Маркони. что у него такое. Ну, якобы имя. это не Попова, Маркони изобрел 13 да? мая 1897 года. А вот. я или не видел, или не помню, что так его хитро так ну, имя да. было. Вот. Ну вот это, это же, вроде бы как она, да, вот этот стукает, как Ну да, вроде как бы оборудование, самое. катушки какие-то вроде это, бы, да. Ре, ре, ре, Какая-то реостат. Реостат. Вот это что за хреновина. Вот интересные какие-то шары, может быть, с вот этой ртутью, о начинает сейчас чекланов частенько, да? частенько заговорил. А может быть, да. это даже с красной ртутью, это вообще запрещенная Амальгама там бесеть. какая-нибудь, позолоченная ртуть. Вот. Ну вот это вот, вот эти вот сферы, <свист> это сто а что это. 1 G появилось, <свист> сейчас уж не жить, а это один G было. Вот откуда все получилось. Начало... <свист> Передай мне кампан, <микрофон>, извиняюсь, <свист> Точно, Мишка, у Миша, ну умница, ты, а? Это, ой, это ой, даже глядь. 05G. Это, это первое же. <свист> <свист> <свист> да, первое же. Вот они, начинают воздействовать на умы. Опять же, беспроводное. Ой, как, блин, э? как принималось? Три коня каких-то в котелках, блин. Вот. Это, возможно, антенна да, какая-то. Видите, она опять же в эти... Белое, черное, ну, белая, черная или белая и красная. Ну, черно-белая фотография. Ой, это пипец, да. Вот. Одешь этот, этот самый... Гульельма Маркони. Вышел, наверное, погулять. Пипец. Полная Гульельма. Вот.